Муж решил жене сделать сюрприз на Рождество. Нарядился Дед Морозом, звонит в дверь, открывает жена. Он с порога «Ну, иди сюда ко мне, моя хорошенькая». Она в шоке, он ее тащит в спальню, на кровать швыряет, стаскивает с нее всю одежду. Он себя снимает, халат, бороду срывает. Она «А -а -а! «Это ты, дорогой!» На Рождество девушки любят гадать с помощью кирзача. На кого упадет брошенный через забор сапог, тот и суженный, если, конечно, выживет. Жена мужа говорит, дорогой, а что ты мне подаришь на Рождество? Ну как что? На следующий год я тебе подарю золотые хорошие сережки, а в этом году две дырочки для них Дорогие мои подписчики и зрители моего канала, хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, пожелать вам счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы вас всегда окружали любящие вас, родные. Всем пока-пока.